приветствуем сейчас попробуем снять видео вопрос для наших коллег из апрелевки но для начала немножко дополнение к тому что объяснял андрей по болевому ну, для начала еще добавим, что э, дополнение можно снять еще кучу роликов, и это ни в коем случае не критика. <служдая> а до да, вопросов дальше дойдем. <служдая> а, человеческая рука так устроена, что <служдая> возьми, ты, что. Вот. <служдая> что при сгибании э, кулак раскрывается. <служдая> То есть нам для этого движения вот это нужно. <служдая> Андрей вот объяснял, что захват должен быть двумя пальцами, и что это вещь э, чисто ученическая, скажем так. Для чего это нужно? Вообще это учится на своей собственной руке, когда берут и накладывают. Здесь, если я пытаюсь вот это сделать, мне просто мешает палец, чтобы рука согнулась. Вот. После этого захвата мы убираем палец И вот сгиб происходит Причем этот палец, он тоже без дела не лежит Он здесь подхватывает Но ни в коем случае не двумя пальчиками Это будет слишком слабая работа То есть вот она. Второй момент Андрей сказал, что нужно брать вот тут С этим, честно говоря, не могу согласиться Потому что при быстром движении Есть вероятность срыва Захвата. И тогда как раз я попадаю на режущую кромку В данном случае, если я работаю на запястье, либо на лезвие Как правило оно с односторонней заточкой И здесь плоскость Здесь как бы нож не простой, он весьма и весьма острый но вытащить его в принципе можно. Именно потому, что я хватаю с тупой стороны. Если я начну делать вот так, и он у меня сорвется, ну здесь будет море крови. А, так. Ну а теперь непосредственно к вопросам, что ли. А, ну небольшая еще добавка Здесь человек падает не потому, что ему больно Это не болевой Здесь смысл в том, что при этом движении рука ломается И при небольшой скорости он уходит от боли, падая Если это сделать резко, весьма вероятно, что это будет сложный перелом Как минимум в двух местах А человек останется на месте надо быть к этому готовым, кстати, аптечка. Ну а теперь перейдем к вопросам. Теперь возьму пожестче. Если человек не поддается и возьмет жестко, просто сломать его силой будет очень сложно. О, еще и второй хватает. Молодец. О, Это первый момент, ну держи. Который, как бы обойти.. Нужно другим вопросом. Вот и интересно, как вы этот вопрос это, э, будете решать. И второй момент. Если человек э, вполне обычный, не какой-то там э, боксерская... Не-не-не, активный, Вот и весь захват вышел. Потому что если... Вот в этом положении он уже мой Он попался, он уже ничего не сделает Здесь ему только уходить Либо я ломаю руку В этот же момент Если он не спасает руку Не знает, а просто меня бьет Получается у него И рука целая, и нож в пределе И у меня челюсть улетела к чертовой матери еще Все, спасибо, апрелевки привет